К нам, наконец-то, пришла зима. Что, Тайга, выходить не хочешь, да? Не хочешь выходить? Зима на улице. Да, у нас зима. Снег пошел. Ну что ты тряшься от меня? А? Да. Да. Зима. Ну на улице не холодно. Пришла зима, но не холодно. Наоборот, тепло. Вчера было холоднее. Сегодня тепло. Где ты? Что ты скажешь? Деревья одеваются в снег. Это наша зимняя елка. Будем ее наряжать перед Новым годом. На улице. Рядом яблоня. И тайга будет под ней. Ее место любимое. Да, тайга. Под деревом будешь. Под деревом будешь, да? Отдыхать на Новый год. Соседкин дом. Замороженный на зиму. Закрытый. И елочка. Будем ее... Будем из нее делать что-нибудь. Ну, что ты скажешь? Давай, говори что-нибудь подписчикам. <свист> <свист> говори что-нибудь. Ты не мне говори, ты им говори. Ой. Мать ее зиму. Хорошая зима будет в этом году. Не надо мои ноги трогать. Нельзя. Нельзя. no no